Надать тебе было это, и город Путина, горзин, горою, а из бы, и на как горизонте бы горою, горы а с да, наверное, Я сок ниже, Упор я приду, полку, Я приду, полку Я во а Я Погоди, послушай, духой злотолога, без, без дела заходи. А мне за той заслуги. О я наделал, я поди, ко мне, по доброй воле. А мол, оставив луч поди, а дай. Говорил дух Халфстах, Говорил о Халфстах, Говорю об Рауз-Дая, от первых от Варея, Избавья, Говорил о сводила, что я не буду на стабовар. Ну что, на них сидела, вверху стердости мои орань ему. А куда я сел на уголом сами, мою что мы, что пуля, что маленькая и толстая струилась. И теперь Ты навеешь А мне ты думай, Вези ли скол, Пойди, попробуй, А все идет, И вот идет. Весь слово, Болтали так до темноты, Добыл ты ночью той, Какая шла у ноги, Быть не совсем освое. Город, ручку тихая, Ию по плечу его я, И солнце тоже я. Давай, бое, царит, в сером славе. Я буду боев, а мы и, и на теней, на теней тюрьма, тюрьма и тюрьма. Эй, тюрьма, стол, И и тупая стальница, А во всю святую О, Овощей без мозга Веди всегда, веди везде Со дней, поклейте свети мозга Веди и не дадите вождей Возьмите!